Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук. Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. На текущий момент вы выделили запросы, составили табличку ключевых запросов для вашего бизнеса, для вашего сайта. И отранжировали эти запросы. Вот те запросы, которые с вашей точки зрения самые лучшие, самые жирные, самые вкусные, по которым мы начинаем продвижение, вот те 20%. То есть, если вы набрали тысячу, например, то грубо мы там отранжировали от 0, от 0 до 10 сортируйте в Excel эту табличку по самым ключевым и начинаем работать именно с какой-то небольшой группой даже из тех ключевых, из 200 выбираем штук 20 ну максимум там сотни, потому что одновременно работать с большим количеством запросов проблематично но если в состоянии, то да, можно сразу и большой объем, объем охватывать Итак, нам надо сделать расширение этой таблички, сделать, получить информацию по запросу и какая страница ваша, с вашей точки зрения, страница на вашем сайте соответствует этому запросу. Если она уже есть, то конкретно указываем адрес в эту табличку в Excel, либо же, если ее еще нету, то вы планируете, что вы будете создавать страницу такую-то. На текущий момент рассматриваем, что у нас уже какие-то страницы есть, мы продвигаем. Не по планированию, а уже по факту. Вам надо определить также, кроме той, которую вы субъективно определяете страницу, какая конкретно по факту. На самом деле, та страница, которую Яндекс или Google отображают по указанной фразе. Ну, например, как это сделать? Если у вас, допустим, вы продаете планшеты, да? тогда в поисковой строке набираем планшеты пробел и тот же оператор как в прошлый раз мы рассматривали сайт двоеточие имя домена больше продаж например точка ру вам отобразится список результата выдачи и вот тот который самый первый снипет фактически он показывает ту страницу которую поисковая система оценивает как самое релевантная этому ключевому запросу также вам надо определить вы определяетесь есть ли этот запрос выдачи и надо определить не под фильтром ли эта страница мы опять же как и в прошлый раз добавляем импеданс слэш и импеданс да у вас количество результатов будет меньше в этом варианте и надо смотреть отобразился тот же результат с первой страницы выдачи или нет если не тот же самый надо разбираться почему эта страница пропала из поиска почему она не отображается возможно что у вас реально какие то проблемы с дублированием контекста за, за что конкретно может тайтл плохой, может быть доступ к этой странице ограничен, например с, если с главной страницы на эту страницу попасть нельзя, нету каких-то ссылок, то поисковая система просто ее не находит либо же если доступ труднодоступен для этого требуется какие-то манипуляции сделать, там далеко идти глубоко в сайте запрятано тоже может быть эта страница зафильтрована то есть вот таблички нам и последним пунктом место выдачи. Место выдачи определяется при помощи обычных каких нибудь программ типа мониторинга сайтов вот, например, моей программой seo tool vision se-monitor я раньше использовал вам надо добавить в ту табличку которую вы составили с ключевыми словами колонку запрос у нас уже есть добавляем колонку страница субъективная страница по факту желательно чтобы они совпадали галочку есть ли выдачи галочку под фильтром или нет те которые под фильтром мы выясняем почему проблемные помечаем и колонку «Место выдачи». На сегодня все. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки «Рекомендации в соцсети». Нажимаем, и вам откроется ссылка на запись этого урока. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт «Большепродаж.ру». До свидания.